Привет чудесные! меня зовут Алена Ивона, и в этом видео я хочу рассказать вам, какие девайсы упрощают мою жизнь. Здесь будут представлены девайсы, которые помогают мне быстро писать тексты для блогов, сценарии, которые помогают мне в уходе за ребенком, также помогают мне заниматься более комфортно спортом, таким как высокоинтенсивные тренировки и бег. Первый девайс, которым я хочу рассказать, он помогает мне в спорте. Это Bluetooth наушники. Они называются BluDeo T4, насколько я помню. Если что, ссылки я оставлю внизу. А чем примечательны эти наушники в первую очередь? Они очень круты тем, что у них нет проводов. Они подключаются к телефону, к планшету по Bluetooth. Особенность этих наушников в том, что они шумоподавляющие. Здесь есть кнопочки ⁇ убавить громкость ⁇,⁇ Уменьшить ⁇,⁇ Переключение песен ⁇ что очень удобно. Ну, включение, выключение. То есть, когда я хочу бегать или заниматься высокоинтенсивными тренировками, мне нужно смотреть видео, а сын спит, чтобы его не разбудить, я одеваю наушники, слушаю, что говорят на видео, либо когда выбегаю, слушаю музыку. И очень классно, когда вы бегаете, слушать музыку, Классно это тем, что вам не нужно тянуться за телефоном, потому что а, все кнопочки управления есть здесь. Когда вы его везете с собой в путешествие, он вот так вот складывается. Для девушек это отчасти даже не только удобство, но и минус, потому что а, вот в, это, в эту щелочку закручиваются волосы, и я не знаю, как их оттуда вытаскивать. И... Частенько бывает так, что я снимаю наушники и выдираю себе какой-нибудь один волосочек. Следующая вещь, которая мне помогает существовать в этом мире информации. Это, конечно же, планшет. Огромный плюс этого девайса в том, что у него большой экран. На этом все. Это основное его удобство. И в том, что ты не привязан к определенному месту, как если бы это был стационарный компьютер. Следующий девайс мой любимый девайс. И он поможет многим блогерам, которых сейчас развилось огромное количество э, человек. Он помогает очень быстро писать тексты. И это Bluetooth клавиатура. Но это необычная клавиатура, поэтому дослушайтесь до конца. Смысл этой клавиатуры в том, что ее можно подключать к трем разным устройствам одновременно. То есть здесь есть такая, такой скролл. А, в общем, здесь есть три числа. Каждое число означает а, номер устройства, к которому вы его подключаете. То есть вы можете использовать три устройства. Телефон, планшет и, например, компьютер, если он а, у него есть Bluetooth. Вы берете, и на цифре 1, например, подключается себе телефон, на цифре 2 подключается планшет, и на цифре 3 компьютер, и все. И в дальнейшем, каждый день вы можете просто брать эту клавиатуру, садиться за компьютер, выставлять число 3, и все, он автоматически подключается, эта клавиатура автоматически подключается хотите написать быстренько телефон, на телефоне текст в дороге, подключается число 1, все, вы уже подключены, и вам остается только начать писать, то есть не надо каждый раз открывать настройки, нажимать Bluetooth, выбирать устройство, которое будет подключаться к этой клавиатуре. Один раз выбрали, подключили, и все, здесь есть кнопочки, которые обозначают устройство, операционную систему устройства, Минусы этой клавиатуры, а, наверное, два. Это то, что здесь нет подсветки. Второй минус, ну, он больше надуманный я его прочитала при выборе клавиатуры, это то, что он по клавиатуре вот так вот щелкает. Ну, то есть она не идеально бесшумная. Но из-за того, что здесь нет подсветки, благодаря этому цена а, этой клавиатуры довольно демократична, всего 2000 рублей. Была бы подсветка, он бы стоил больше трех. Но это самая классная клавиатура. Я увидела ее только через год после того или через два после того, как она была произведена. И я... у меня был вопрос, почему я не видела ее раньше. В общем, всем рекомендую K480. Ссылка будет внизу. Это бомбическая клавиатура, я ее обожаю. Следующее устройство это телефон. телефон. Это мой а, Xiaomi. Самый лучший телефон в системе Android. Дешевый, неубиваемый телефон, который падал у меня неоднократно, ни разу еще не разбивался. Ему уже полтора года. Что тут сказать с ребенком? Телефон ⁇ это мой второй друг. Я, с, благодаря ему, могу общаться через интернет с другими людьми. И мне кажется, что я социально активна. Да. Следующее устройство ⁇ это последнее устройство, которое помогает мне... В занятиях спортом, ведении блога и в уходе за ребенком. Это видеокамера, предназначенная для видеонаблюдения. Называется e-home. Ссылку опять же таки оставлю внизу. Чем примечательна эта камера? В том, что у нее у демократичная цена. И отличное качество, то есть эта камера снимает в HD качестве. Здесь есть место для вставления SD карточки. И э, кам у камеры есть такая функция Она, если такой вставлена карточка Она в 24 часа записывает видео на эту карту На 25 час она удаляет первый час записи Если вы вчера снимали на эту камеру И вам ничего из видео не пригодилось Она все это сотрет А если вам хочется взять какой-то фрагмент Из вчерашнего дня И зафиксировать, запомнить э, этот, видео, этот кусочек вы берете с помощью телефона через интерфейс, смотрите этот кусок, вырезаете его и сохраняете себе на телефон. Я благодаря вот этой камере зафиксировала первое в жизни слово «мама», которое сказала Рома. Второе предназначение – это благодаря ему я снимаю свои тренировки, то есть как я занимаюсь йога или табата тренировки. Это помогает мне, во-первых, понаблюдать за собой, правильно ли я делаю. Смотрю, как вообще двигается мое тело со стороны. И мне нравится вести блог о своих достижениях в инстаграме, кто не знал. Я выкладываю в сторис, либо в посте факт о том, что я позанималась. Может быть, кого-то я замотивирую своей тренировкой. А в будущем мне нравится пересматривать то, как я занималась. Это позволяет мне не опустить руки и продолжать тренироваться. Поэтому, если хотите мотивации, подписывайтесь на Инстаграм. Так что такая камера очень э, классная для тех, кто любит фиксировать, архивировать видеозаписи с ребенком. Или вообще у вас такая насыщенная жизнь в квартире происходит, что грех ее не записывать. Uh, на этом все. Все пять девайсов, которые упрощают мою жизнь на сегодняшний день, я о них уже рассказала. Следующее видео относительно девайсов я сниму, когда у меня уже будет 1000 подписчиков, и сниму видео о том, Какие девайсы, какие устройства помогают мне для съемки видео, как я монтирую, как обрабатываю звук, изображение и тому подобное. Так что, если вам интересны такие видео, подписывайтесь, ждите, когда у меня появится тысяча подписчиков. Всем спасибо за внимание, приходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Всем пока!